Недавно пришло требование, и по поводу этого требования я решила записать урок. Так как мне первый раз пришло такое требование с перечнем таких документов. В адрес компании поступило такое требование, что нужно подготовить документы, но не сканы документов первичных, а вот именно то, что вы сейчас видите на экране. Оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов. Но ну, это часто бывает. Это мне встречалось. Регистры налогового учета. И обратите внимание, акты инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками. Также приказ по инвентаризации и расшифровка этого акта. Я хочу сейчас обратить ваше внимание именно на акт инвентаризации. Потому что я думаю, что многие начинающие бухгалтера, наверное, даже не знают, где это формировать и где это находится. Перехожу в программу, закрываю окошко покупки или продажи, неважно где. Можно и в покупках, можно и в продажах, разницы вообще никакой нет. Расчета с контрагентами. Первый документ – это акты сверок, которые я делаю постоянно, периодично. И второй документ – это акты инвентаризации расчетов. Это фактически тот же акт сверки, только сразу со всеми контрагентами. Вы видите э, дебиторскую и кредиторскую задолженность. Я его уже сформировала, сейчас я его создам еще раз. «Создать». Выбираем дату. Э, я вообще советую такие документы делать, Каждый квартал, перед тем, как вы подводите итоги за квартал, делайте этот акт и только потом уже считаете ваши налоги. Будь то НДС, налог на прибыль, будь то налог по упрощенной системе, неважно какой налог. Выбираем 2020 год, 31 декабря. Здесь несколько закладок. Есть дебиторская, кредиторская задолженность, счета расчетов. Их, кстати, можно добавлять и убирать при необходимости. Инвентаризационная комиссия. Вы можете добавить сюда людей, которые будут подписывать этот акт. И можете также внести информацию по проведению инвентаризации, за какой период и так далее. Сейчас вот эти две последние закладки я не буду трогать. Счета расчетов я тут, по-моему, добавляла счета 70 и 71 я добавляла. Здесь можно поставить галочку «Детализация по срокам». Вот это очень полезная галочка, на мой взгляд. И теперь переходим на первую основную закладку. Нажимаем «Заполнить». У нас здесь появилась сумма общей дебиторской задолженности 533 тысячи. Здесь же, обратите внимание, у нас и присутствует даже 71 счет. И теперь переходим на кредиторскую задолженность «Заполнить». Здесь 333 тысячи. Итак, эти цифры я себе просто запишу. 533 дебиторка и кредиторка 333. После того, как вы проверите всю дебиторскую кредиторскую задолженность, вы нажмете «Записать». У вас этот документ останется здесь в журнале. Сейчас я его закрою. Вот я уже дважды его сделала. Провести, не провести – это ваше дело. Это не обязательно. Можно нажать «Провести». Можно написать какие-то комментарии, например, «Проверено». Вот. И после этого вы уже сформируете из него основные печатные формы. Основная форма – это сам непосредственно акт инвентаризации расчетов. Здесь обязательно напишите членов комиссии, но это, как правило, руководитель и главный бухгалтер. Распечатайте, не лишним будет, чтобы вы распечатали этот документ, сами его подписали, ознакомили руководителя с вашей текущей дебиторской и кредиторской задолженностью, чтобы он тоже подписал, и подшивайте это все в отдельную папочку. Также можно получить отсюда следующие печатные формы, помимо самого акта мы получаем отсюда приказ о проведении инвентаризации это вот как раз те документы, о которых шел перечень в требовании, которые я недавно получила, вот он приказ и у нас еще будет справка как там инвентаризации. сейчас я ее покажу, приказ посмотрели здесь тоже э, председатели комиссии обязательно должны быть пропечатанными. И последнее, что осталось, это справка. Справка как-то, тоже ее можете печатать. Здесь уже вот очень подробно на основании какого документа сформировалась данная задолженность, дебиторская и кредиторская. Вот мы видим здесь основания задолженности, реализация, здесь списание с расчетного счета и так далее, поступление на расчетный счет. Здесь все подробно расписано, и если вы хотите что-то проверить, вы можете просто отсюда провалиться в данный документ и увидеть какое-то поступление, по которому была сформирована, вот в данном случае, это кредиторская задолженность. И что дальше? Самое главное, вы это все сформировали, проверили, распечатали. После этого вы формируете уже бухгалтерскую отчетность итоговую. Пару слов по отчетности если ваша компания входит в реестр малого бизнеса, то нет смысла формировать полную бухгалтерскую отчетность. Там много очень различных документов. Сейчас я вам покажу. Вот полная бухгалтерская отчетность. Создать. Здесь много, помимо основных двух отчетов, форма 1 и форма 2, это бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, здесь еще много дополнительных отчетов, таких как отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств. И не заполнить их и заполнить только вот эти два отчета... Ну, как-то программы, которые тестируют тот же СБИС и ТАКСКОМ, он будет сразу выдавать ошибки, что у вас не все заполнено. Поэтому, если вы в реестре малого бизнеса, ваша компания, то у вас есть право сдавать отчетность по упрощенной форме. Тогда вы вот эти вот все бланки не выбираете. Вы выбираете... Бухгалтерская отчетность «Упрощенная». Если вы ее здесь в списке не видите, вы тогда выбираете «Все». Выбираете «Бухгалтерская отчетность». И здесь есть «Бухгалтерская отчетность упрощенная». И формируете упрощенную бухгалтерскую отчетность «Создать», «Заполнить». Отчетность заполнилась, дальше второй отчет о финансовых результатах, он тоже автоматически заполнился, и, как видим, здесь больше ничего нет. И самое главное, после того, как вы отчетность сформировали, вы сверяете свою дебиторскую задолженность с тем актом инвентаризации взаиморасчетов с контрагентами. Я хорошо помню, что у нас там было по дебиторке 533 тысячи и по кредиторке 333 тысячи. Вот смотрим акт, дебиторка 533, кредиторка 333. То есть у вас вот этот акт взаиморасчетов полностью должен сходиться по цифрам с балансом. Если у вас это не сходится, значит у вас что-то неправильно, значит у вас где-то допущены какие-то серьезные ошибки в ведении бухгалтерского учета. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было интересным и полезным для вас, Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал.